Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад. И сегодня мы начинаем проходить мафию 1 Definite Edition. Сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятного аппетита всем, кто кушает. А те, кто не кушает, взять, что нельзя покушать вкусненькое. Да, а мы начнем. Так, прогулка. Режим прогулки. Стоп. Тут можно прогулку, реально? Просто в оригинальной мафии 1, которая ну, не Definite Edition, но обычная, оригинальная. Там нельзя, по-моему, там надо сначала пройти... Игру, все, а потом уже прогулка и делай, что хочешь. Так, выбрать уровень сложности. Ну, средний давай. Я не хочу прям жесткий такой. Обратный обзор, э, вы, прицеливание, режим. Ага. Пропускать поездки. Не, ну я, в принципе, как-то плевать. Можно скипнуть их, если надо. Если они интересные будут некоторые. Вы готовы? Да, я готов. Я готов, все 2k по Resident представляет допустим. A а, Hunger э, ханг а, 13 кейм. Ага. А, based on any original games by Illusion Softworks. Ага. А, вот. Ну, в принципе, заставка мафи. Вот. Типа, чайка летит над морем. Красиво. Маяк. И вот, Нью-Йорк. Наверное, Нью-Йорк, да? И Чикага. что то чикаго например. Да, по-моему, Чикаго, наверное. Скорее всего. Ну да, красиво, красиво. Маяк тут. Стоит деревья. На, ск на скале. О, едет будет. Это я еду, да? Томми Анджела едет. В путке. Да? Или кто тут едет? Мэйл. А, Ай, да почты ей. А, да. Сейчас по почте отправим, Томи Анджел. По почте сейчас отправим. О, колокол. Нормально. Томи Эндрю. Бонжорну. Ничего себе. Бонжор, ну Так, О. Нифига себе, 30 года. Такие здания были. Офигеть. У нас вообще двухэтажные даже не было. Нифига себе. Вот это нормально. Американ. Ну, Мафия второй почти приблизительно так же было. Приблизительно так. Те же машины, те же здания. Ну, машины мои чуть-чуть изменены в лучшую сторону. Но, некогда. Но есть, которые из этого времени. Вон, например, полиция поехала. Там такие же машины были. Вон. Корабль нет. А, вот не Нет, там корабль, вот это пароход. А он такой же был. Ж... О, тепло. Паровоз. О, ящик. О, ящик упал. Ну ладно, я себе заберу. Ральф, уор. Ральф. Так это же машины вроде бы тут чинит, да? Ральф. А он вот так зовут. Ой, да я еду, смотри такой. Ха-ха. Так, винчесу. Винчесну? Так это что, такое оружие продают, да? Или Дайота Винчезна. Это, по-моему, Луиджи. Тоже. Это все герои. Мафии. Дайте это Дан Морелло. Морелло, это вот тот, который депил. Который нас время ну, хотел убить. Детектив Норман. Тоже сейчас будем с ним общаться здесь. А, так это все люди, которые в реальной жизни играли, типа, озвучивали. Я, я понял. Ну, Морелло, это, конечно, вообще еще та скотина. И вот все дружки, вот эти наемники, которые вообще плохие люди. Ну реально, как будто бы реально машины такие. Ну, на 40 тянет, на 30 -е. 30 -е там были еще похуже. О! Вот, я сижу, вон он, вон он. Там общается, курит, а курить вредности если что. Вон он, и, вот этот. норман или Да-да, я. Томас Анджела. Томас Анджело Детектив, Детектив, Детектив, но... да, я... Это я, да. Че, пообщаемся да? По своей да? воле, сюда никто, по своей не воле вы, никто не пришел разве бы что разве что давайте. санитарный инспектор. Что вам принести? А, давайте пиво. <laughs> а разве можно в ресторане курить? Хочешь глотнуть? Не, не надо я мне заслужу. травы. Как хочешь. Итак. В войне и так и же сказал, блядь. Телефон сказал, что предложение ко мне. Все так. Да-да, все так. Учти, если тебе. Если надо тебе подмазать, подмазать кофе, ты не по адресу. Мне не нужны, нужны такие. А, все, тогда я ухожу, все. Я на мили. В смысле ты на мили? На кофе не хватает. Даже на ку. А, да? Так, вот, так он же У миллионер должен есть. быть. Это же я конце скажу. игры получается, да? Это что? Вы давно в городе. Его он года. уже уезжает будет. Я начинал в Empire бэй все начинали импайр бр все начинали даже виду ну, все так в газетах пишут. а тебе то что а мне скверно скверно ведь это дело ведь явно ела язву простых это да и я что, в тюрьму писал что помочь да я что знаю и, и что, что же? же ты хочешь взамен вот не, не или может быть деньги. а ему не Ничего. нужны уже мне нужно защитить родных. Ну да. А Семья себя? это всегда слабо. Это всегда же? слабое место. И тоже это? Больная мать или жена с кучей детей? Жена и дочка. Я а. так понял, тебе больше не mm -hmm. к кому обратиться. Mm -hmm. Ну, к тебе только. Иначе. Печально, Печально. Отец, отец всегда, всегда говорил, говорил мне, если друзей, без в мире друзей мире не прожить. В этом мире не прожить. Прожить да. можно. но В моем мире все наоборот. Ну да, без семьи не прожить тогда. Я не удивлен. Ну, в принципе, да. Они вообще, друзья, Слушай, есть. Пока я ничего не Слушай, могу сказать. я хочу узнать, а что ш... у тебя есть. Так что, угу. может, расскажешь? Или будешь... Блин, да не будет еще. Часа, реально? Не люблю, конечно, ну, кадсцены. Да, я это знаю. Да, тропи. это знаю, Томи. Боже, Боже взгляни на себя. Вид паршивый паршив, не спишь ночами так начальник. А, Да, да, они самые лучшие. если ты свернешь? я уже свернул. Свернешь. Мне на хвосте у тебя очень серьезно. Да, очень серьезные Сальери там очень там вообще, конечно. Сальери вообще, конечно, свернется. Нет, прав, Конечно, нет. Они могут мне дать деньги. Да, я знаю. Мы знаем. Но... Но если ты останешься, если ты и, останешься все, я и все мне расскажешь, быть может, проживешь еще достаточно. Быть расскажешь, что... может, проживешь еще достаточно, чтобы отвезти дочку под венец А он тюрьму Пожалуй, садит, на 85, по Я помню, когда же проходил раньше. Эх, знал бы, куда все это приведет. Ну блин, реально скипнуть будет. Никогда не знаешь, Никогда не что ждет за породом Ну да, все понятно. Но ведь ты не родился. Ладно. Невозможно отказаться, да? Реально невозможно. А то можно э, венец получить. Свинец. А, я вот. Работал на я чай, работал ночами, так платили. больше платили. И, вот конец и вот под конец одной семьи повидал поле смен, и Сэма. Я Давай вообще хороший, пацаны. И Сэма. Вот они, кстати. Погони, нормальный. Погоня 30-х годов самый лучший. Надо было Сишку бросить, бак и всё, было офигенно. Тогда не надо было никого увозить вообще, все было хорошо бы. Ау, что? Это что, из было? Держись! Держись, я держусь. Нет, не иди туда. Ой, зря, надо было бежать. А я помню там момент, Давай! который сигарета падала. А тут по-другому, кстати. Он когда увидел, он uh, прям кадр был. А Все кура. Не важно. Живо. А что, да нормально разговаривать умеем? Нет. Живо там. Ты что творишь? Да у меня на мушке. А ну ищи, да. Я еду, там в смысле? Но и ты живым так. А Но куда нет, не Блин, у у не и куда нам ехать? Они мне нужны. Теперь уже для них забыли. О, триф как нормально. Какие вы знали, где мы будем? Какая разница. Надо сбросить их. Ну да, надо. А тут таким всего. А вот, вот тут надо, да? Не, я, по-моему, когда в оригинальный играл, там по-другому, там не было. Там сложнее было, нормально. Там нельзя было так вот. Ту, ту, ту и все. Там надо было с ней типы? полчаса. везде, не спрашивают. А куда эти? Я, я уже забыл, реально. Я по мосту Джулиани. Ну да, я так и знал. Там твоя нога? Вот, вот эти машины, вот, вот это больше 30-м а, Может, а это 40 это не 30-е. Ему... Э, Таких уши, машин 30-х годов не было. В 30-х годах были заходи, машины, которые вы... вообще. Ну, хотя бы были... туда, О хотя мы это были. О, какие все машины были. Там, вот таксист дебильный. Я тоже таксист, но я хотя бы адекватный, а ты нет. Я понял, но уже близко. Куда мне вести вас на том берегу? К Сальери. Да в смысле, а как я должен ехать, если ему достали все вопросы? Я вообще не буду ехать, сам пускай едет. Ч я должен ехать? Ч у меня хп шкул Это красный, это ж хп. А. Да блин Ну ладно, я знаю, как можно в этой ситуации вырубить. Ага. До свидания, списал. Блин, я забыл про это. Пока тролись от них. Окей. попробую на нафиг. А, минус один, да? да. Это, Но они же отстали. Отстали Ну, в принципе, так. Да, да а и что, хотя бы холодно. Да? Иногда деловые Более. партнеры ну, да? Затнись уже, поли. Их двое, Ходит да? Болтать. Чем больше он знает, тем меньше у него шансов дожить до утра. Мне колесо пробили, Я вот тебе его, а? Да? Или нет? Не вроде колесо меня пробили. А че они не все сразу сдохнуть? Почему один сыхает? Да на, нафиг. ты нос. Это не Давай, гони. А поле, как всегда за свое. Т, чё ты? Это вообще добавили. мне плевать? Носы, ну да, ты вред. Сэм, да. ну так, да, красавчик, Смого молодец. А по да и чё, подумаешь? 4... Я вот бы лучше 5. сделал. Но да ты не не что делаешь? Сейчас док. Похоже на то. А Следующий такой хэ когда босс узнает об этом он им такое устроит мужик беги там мужику походу хана да Наверное. давай ну просто задыхай все надо было сразу так сделать их все больше и больше так он как больше и больше их больше. меньше стало он все больше и больше свой район, как надо а вот еще один Блин, дебил а че все а как я должен хотите сказать а чё ловушек да нету в смысле как как я должен и смысле? портовый пост давай туда Будем... портовый портовый еще блин надо короче как-то обмануть потостречку типа, кинуть а хотя они сами тупать тупят что-то затупили нет ага. а, а да? В смысле? А если не успею? А хотя они там где-то ну уже... Ну вот черта мы делаем! Держись крепче и молись! А что мне молиться? Я и так знаю, что я правы. А все, ты да, ты все, ты до свидания. Как он вообще и появился так быстро? Я тоже. А теперь в маленькую талию и побыстрей. Поездка не закончится. Ай, тебе помедленнее я сделаю. Ой блин. Ой, зря. Такого я не ожидал. Ты да блин, ну как колесо попало-то туда? Реально, там Какого даже воздух, там ничего. Думаешь, там качка? текстуры прозрачные попали. Обсудим, как перейдёшься в бар. Ну почти. Ну да, машине хана. Деньги, На короче, дорогу, дадут смотри. и всё. Отлично. Я дорогу. смотрю. О, и чё? А чё ещё кто-то? А чё, я уже приехал? Как-то быстро. Да, тот самый. Там по-моему ехать надо было дольше. Чё-то я скоротил так-то. Я ж помню, там надо было что долго ехать. Там еще надо было проездить. Или здесь? Зачем? Или нет? Или это не здесь? Ты хочешь награду от Дона или нет? Да, хочу. И это пуля будет, да? Награда. Очень хорошая награда. Он, он же боялся, что там его пристрелят. Что-то он хромает просто так. У него даже нет ни прострела, ничего. курить вредно все там нету никакого предупреждения ладно я дисклей дисклеймер сразу делаю что курить вредно все и они тоже курят ну блин не, если я был разработчиком я сделал не курящим вообще персонажей почти всех и вот этих тоже все в шоке наверное да ну все хана ему да подумала все давай едь а, нет, Теперь Компенсации. Спасибо. Этого должно хватить. Нет, не хватит. Но Дон Сальери, Сальери весьма признателен. тебе признательны за все Если, Если что-то понадобится, понадобится, деньги, в долг, хорошая работа, только попроси долг, Дон. Друзья не работа. забывает. Только попроси. Да? такой еще это памяти плохие забывает. Проблемы. Если как он не забывает? Не склероз, как он не забывает? И еще. А, все это между все это нами, нами, если спросят, куда деньги выиграл покер. Спросят, а насчет царапина тачке пытался объехать б... бабульку на дороге. Нифига а, себе, если прострелы спросят, что мне делать? Пытался. Вообще нормально, нет? Объехать бабульку на дороге. Да, а, бабулька начала шмалять из Допоним? пистолета, да? Ну идеально просто, красавчик. Как было так и сказать. Хотел объехать бабулька, но бабулька разозлилась, достала автомат и начал из меня шмалять. Вот и Петру, угу. И Вот именно так и все было. Реально по 100%. Да. Когда я открыл конверт. Ага, меня чуть инфаркт, чуть инфаркт не схватил. Деньги на а, ремонт да ну я перемог. Ну чё, был квартиру нормально купишь. Я думал, над предложением Сэма о работе. но был скорее против. Почему? Платят хорошо, но. А что делать? Среду бедный живой, пленала. чем богатый мертвый. Даже удивительно, как Очень я. Бедный живой, чем богатый мертвый. Ну да. Даже но он же выжил вроде бы, да? Как я был. Он, мы его, кстати, э -э Свитой убили, да, получается? Когда миссию проходили еще. А, ну так это он и был. Уже старик, правда. Так, глава пройдена да. Все. Теперь новая глава там с таксистом будет. Ой, не люблю, конечно, ее. Но мой, то она получше здесь будет. Бегучий человек, да? Я. После той поездки с парнем Сальерию. Ага. Сальерию поскорее вернуться за руль. руль. Наработалось уже по-другому. По ну, правда, людей Ты проводишь много ты проводишь времени на детстве. И с чужими тоже. Ну да. В принципе, так и было. О, мы будем Эй, эту бабульку и... Шофер. Какой я шофер? Ты я шофер? Что, на фуре еду, трыжни. что ли? Работаю. Дрыхну, да, я дрыхну. О, садись. Куда ехать? Куда едем? Реально. Куда? святого Михаила. Прямо к Михаил? нему. Михаил? Окей. Ну, а, ну одураги. тут хотя бы. аккуратнее Давай, сейчас пол я щас а подвесить О, полиц. Полиц, здорово. Блин а. ним им пофиг? В смысле, им пофиг? Я ш. Ж... А, ну я не сильно приду Я чуть-чуть. Выключи этот колдёр, не могу сосредоточиться. На чем? Какой галлюш? А не, я не поцарапу даже ничего. Вообще идеально все. Правда на копа лучше не нарываться, а штрафы пишут и все. Ну хотя я и раньше не, не нарывал. Я сказала помедленней. А чё, мне ограничитель ставить что ли? Значит, храм. А я не хочу 40 километров грязи. ехать, Прошу сами едьте. Блин, да чё-то бабка не очень mm. хорошая за дорогой, едь медленнее блин. Чего я должен ехать медленнее Это такси вообще-то не с самого лучшего класса, чтобы я должен ехать как вы хотите. Это обычный. Так да кто тебя водить Кто? Никто, я сам научился. Гараже научился водить эти все. Вот Они сами ездят не Возле парка. Он чуть не врезался, я чуть я еле вырулил. таксисты тоже дебилы какие-то, правил не знают. Я хотя бы адекватный единственный таксист в этом К городе. Все. 30 центов. 30 центов. Не, курите, не в курите в машине. А я не курю. Как будто пепельница ехала. Да. А -а -а. Так окно открыть никто так не старайтесь. умеет, а? Окно открывать мы не умеем. Чего еще ждать от в смысле ты таляшек? Чего ждать Можно всего что угодно ждать? Найду-ка еще клиента. Ч ⁇ сразу итальяшки плохие? Я ничего понял. Вита обиделся, наверное, и Томи тоже. И Джо обиделся, и всех... Все итальянцы сразу обиделись. Подвести вас? Блин. Ладно, пойду... А, вон там чел ходит. Я думаю, сейчас мили... милицейского подвести. Копа подвести, сейчас бы неплохо было. Реально там коп хотела, думал, его надо подвести. Ага, конечно, сейчас бы коп подвелся. Мне штраф сразу выписал. Выписал сразу штраф. В галерею и побыстрее. А, побыстрее, побыстрее это, это можно. Может. В смысле две минуты? Как я должен за две минуты доехать? А тебе? Да. А так. А что, ты можешь я спросить ничего? Подержать. нельзя? Я тебя не Валя, ничего хуже бабульки. давай езжай давай ну хотя бы побыстрее можно ты глянь на них из-за этого кризиса люди в конец обленились тогда -то у них это тупо э, сейчас описывает э, Ну вот. так работа же нету вот и именно вот и то же сам просто ее искать нужно понимаю вы заняты ну, да. человек Таких нынче редко встретишь. Это правда. Я вот прям сейчас, как будто то же он, сам. Отцы, ничего перейти, не изменилось 90 лет. Так что да, я блин. Матери, у меня там деловая блин. встреча с коллегой. Хотя тебе ты какое-то этого дела. Ну просто спросил. А в про это не нормальная внимание. работа, что да, ли? Да, да, хорошо. А что нормальная работа? Сидеть в офисе и ничего не делать. Это нормальная работа получается. Ну ладно. Я не знал. Хорошо. Буду знать теперь, что нормально работа и посетить нового в офисе. Блин, коп. -мо! Дебильный коп. Как не он задрал еще. С Мафией второй. Не превышайте скорость! Понял, так точно. А тут, блин, вообще, ничего хуже. Тут вообще, сразу штраф будет выписывать. И будут гнаться до последнего. Тут хотя бы... Останови перед галереей. А, это галерея? Никогда в жизни не додумался, что это галерея. Это да, обычный жилой вот, дом. Какой-то галерея. Хорошо. Я постараюсь. Постараюсь. А куда? Почему вот. Там все клиенты сегодня такие козлы да я вообще хз. Так, следующий... А типа бывают не козлы что ли? Странно, по-моему, всех клиенты Вот. Эй, эй, эй, да эй, да да то он, походу, не очень хор... Пьяный, что ли, опять, да? Не, я пьяных подеть не буду. Хераво выглядишь, приятель. ты тоже. Я то спит работаю. А с тобой что? А, ну ты все понятно. Куда поедем? Просто... Больше ничего не надо. С первой улицы. А где? А, да? Я не скажу копом, что тебя выпивка несет. А ты не скажешь, если я скорость превышу. Договорились? Заметана. Ага. Заметана. заработал сегодня. очень много. Меньше, чем хотелось бы крылья а он был так теперь никого нет денег на такси. это правда человек в полной ну, да, да. Тупо и 20, чтобы... 2021 и двадцатый ну вида по тебе да и нужны те кто уход перевозит и продает я видел ну, как да. они замечают что он спирт заводит аренда ну, если они хотят с тебя что нибудь содрать собрать чему угодно прицепиться это да, да. Черт, в этом городе продается все. Блин, да. Пошел нафиг отсюда. Дверь не распил, не пил. за? Окей. Чем мне не Ч у меня машина дымится? Скажи, что тебя прислал Хорошо. Ты нет, ничего мне не делать. Как-нибудь зайду. Реально, мне машина дымится, в смысле? И машину сломал? Или чё это? Не мне походу я затормозил хорошо так. Мне машина дымиться начинает. Из, из, из колес. Ну, пять кофе такой вс хорошо, да? На нафиг! Господи, Нифига я себе! Я... Да э, за дела, Нет, не помню, какой-то дебил. <сосы> не модный Немотный. <сосы> да <сосы> за машины-то пьешь фары? Ты до нее платил вообще? <сосы> -мо. Мистер Морелло недоволен? Зря ты помог графером Сальери. А че мне делать? Они меня убили я бы. Я тебе, чтобы ты всегда помнил, чей это город. Че как... К... Че и происходит? Под себя. <ски> а, На нафиг, все. Беги. Смотри-ка, он любит пошутить. За ним. Ага, <плак> -а -а, очень люблю. Так люблю, что я ж не люблю. Беги, <суриэк> куда ты остановился, дебил что ли? Я тебя убьют нафиг. Папа, пацаны, помогите, ПЖ. Меня сейчас убьют нафиг. Так, бежим. Так, да куда отсюда? По колесам, правильно, по колесам. Не попадете у меня, нет. Не сегодня. Пики, быстрее тебя сейчас убьют нафиг. Быстрее. Сюда вообще бегу, правильно? Я думаю, сейчас неправильно побегу у меня точно хана. Не, вроде правильно бил Мужик, уходи отсюда, тебя щас убьют. Вот стреляют опять. А мужик нормально здесь, да? чувствует? Резля. Работает, да, чего че нет. Ч такси вью Отсбьем. антибил дебил. Ну, они в шоке, наверное. Смотрите, кто это? Это я. Какие-то дебилы бегут. У вас есть дело к Дону? Да, конечно. Не, нам бы с этим Не, не надо, не, не хочу я болтать. этим. Ага. Знаете, это любимый Да Дона. вообще. Если хотите сказать что-то ему. Скажите, то он ему? сразу убьет а -а -а. нафиг. Во ну, что, дружище, мы так просто не уйдем Может, Может, завар... и останетесь? О, вот это правильно. Офигенно поле, давай, вали их нафиг. Ну что ж. Еще свидимся. Пойдем Ло. Нифига не свидимся. Все, давай идти нафиг отсюда, задолбал. Спасибо. Это мелочь. Пошли. Мелочь? Как будто Пошли, каждый говоришь, день такой происходит у них. Да Да, это историю эта история его повесили Очень повеселит. Да, каждый день. Да. У не каждый день такие истории происходят. О, а это кто? Фрэнк, что ли, да? Да, это Фрэнк. Ну, по-моему, мафия первая по-другому выглядит. Ну, не вари... Ну, <coughs> в оригинальной, не Definite Edition. По-другому, реально. Какой-то другой человек. О, вечеринка с коктейлями. О, это вообще вечеринка будет офигенно. Это следующая серия. О, сигар это крутой. А он разговаривать не умеет, да, получается? Ну, да, давай, так как твое имя, сынок? Томас. Анжел. Томас Анджелес. Сэр. Фрэнк сказал, у тебя проблемы? Ну, есть такое. Да, сэр. Мое такси здорово размолотили. Люди Мореллы пришли к Томи. Он помог нам тогда? Ну да. Это... Надо им отомстить? Такси... Вот сейчас отомстим. Коктейли покидаем. Да, Я чувствую перед тобой ответственность. Я дам тебе небольшую сумму. Так у него, по-моему, с той плачь. суммы еще осталась. еще можно раз 5 починить спасибо, ее. Но деньги мне не нужны. Тогда в чем же дело? Я хочу добраться до уродов, разбивших машин. О, вот это правильно. Ты слышишь, Фрэнк? Парни да. нужно мое разрешение, чтобы подраться. Да, я слышу. Ну конечно, а то еще хуб не напьют, и вас убьют нафиг всех. Все быки Морело торчат в его баре. Ну да. ли ты знаешь. Конечно. Он. Конечно, узнает. Он к самый, наверное, 100%. участвует. У бары есть парковка. Там, там стоят их машины, разнеси пар тачек, и пусть Морелло узнает, что тачек. на моей территории нельзя разбивать. Узнает, честно Что любят, да. на моей территории нельзя избивать а, тачек. Я, Спасибо, я думал, разбивать. Я не подведу. Спасибо. Юрий. Томи, а, вернешься? Обсудим, что делать вернёшься? дальше. Обсудим, что делать дальше. Хорошо. Обсудим, да, обсудим. Тебя здесь никто не знает, так что потише. Лады? Угу. Ладно. Христи, да, никто меня не знает, никому я не нужен, но и вообще никому я... <св Orphan> а, Смотрите, ба бар. Хер. Не, я не хочу. <св> а смысл мне обсматривать? Я уже могу в следующей серии это сделать. Надеюсь вам видео понравилось, хотите продолжение второй серии, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте всем пока-пока.